О подтверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий представленных в Законодательном собрании Санкт-Петербурга на региональном телеканале в марте 2016 года, о формах и порядке изготовления и быстрее комиссии в Санкт-Петербурге. Кто за данного порядка дня? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Работаем по утвержденной повестки. Первый вопрос о возложении обязанностей председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Уважаемые коллеги, в связи с досрочным освобождением от должности председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии на основании постановления губернатора от 22 апреля 2016 года проект предусматривается возложение обязанностей на одного из заместителей председателя избирательной комиссии. Прошу предложение по кандидатурам. Я бы предложил Лебедину, Надежду, Лебедеву, надеюсь, что это аргумент. Надеюсь, член заходит в поддержку. Коллеги, поступило предложение предложить обязанности на Надежду Лебедеву. Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Надежда Затовна, прошу занять место председателя и продолжить заседание по повестке дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, что это временное исполнение обязанностей оставит у нас у всех только положительные впечатления. Уважаемые коллеги, продолжаем по повестке дня. Об утверждении результатов объема еленого времени. Михаил Васильевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вам предложен проект решения постановления санкт петербургской комиссии и предназначения в марте 2016 -го года. Прошу его поддержать. Кроме этого, информирую о том, что в конце марта основлением правительства Санкт-Петербурга определен региональный радиоканал. Им является также гатор программы Бюро. Радио Банкбюро. Город и горожане. И выходить будет на третьей кнопке городской трансляционной сети с 15 часов, с 15 до 15 и а, Запись первой передачи студия Вариант уже сделала, и подготовленная программа будет в эфире 28 апреля. Спасибо большое, Михаил Васильевич, за информацию. Михаил Васильевич, если нужны какие-либо изменения, нормативные акты, которые сейчас действуют в Санкт-Петербургской прекрасной комиссии по этим вопросам, прошу вас тогда их необходимостью подготовить, либо, да, если такая необходимость отсутствует, то тогда по предложенной вам респере дальше мы будем работать по этому каналу. Коллеги, ставлю на голосование проект решению. Прошу голосовать кто за? Спасибо, Единогласно. Следующий вопрос по резке дня, коллеги, позвольте за важнее, оформлено порядка и установили территориальной исправительной комиссии в санкции. На прошлом заседании мы с вами назначили территориальной изправительные комиссии новых составов. В связи с тем, что полномочия лиц, которые назначены в составе, должны быть подтверждены определенным образом, посчитали необходимым для наличия единообразия в том в данных документов, разработать постановления соответствующие которым утвердить форму удостоверения председателя ТИК, утвердить форму удостоверения заместителя председателя секретаря члена ТИК, а также утвердить порядок изготовления данных удостоверений а, согласно приложению к настоящему а, Если в двух словах, то данные документы, а, по аналогии с тем, как изготавливаются данные документы, в том числе Центральной декоративной комиссии, у нас будут изготавливаться с использованием средств программного обеспечения ГАС-выбора, Соответственно, все организационное и в том числе техническое содействие будет оказываться в Санкт петербургской избирательной комиссии. В соответствии с у нас там есть три недели, чтобы организовать эту работу. Технически все подготовительные мероприятия проведены. Удостоверение председателя территориальной избирательной комиссии подписывает председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Иные удостоверения оформляет, подписывают скрытые и выдают председателю ТИК. Коллеги, если не будет выражения замечаний по данному проекту, то предлагаю это Да, Дмитрий Иванович, пожалуйста. Просто забыл, честно говоря, да. о том, что две печати. А -а -а. Потому что написано, что скрепляется печатью и фотография, и подпись. А -а -а. Получается, что две печати. А, вы знаете, как по практике происходит в последнее время у нас? Мы ставим маленькую главную печать на фотографию, а, а затем большую гербу будет печать на подпись, подпись, да. А затем большую гербу печать на подпись. Есть такая печать, которая аптиков есть такая печать, будет... которая будет. Да, аптиков у тут просто одна. Одна печать, да. будет просто одна печать, да. Тика будет просто одна печать. Вот тут написано и на фотографии, и на подписи. А Поэтому не получается. Значит, Давайте Давайте оставим одну печать, наверное, это будет правильно, Не Нет, чтобы она... еще маленькую печать. У нас изготовлена маленькая печать, которая скрепляет Простите. фотографию, и большая печать, которая подверждает... Это для председателя? Чиновник. Да. А, допустим, для членов комиссии? Можно взять все, все, все нам поставят на фотографию, а они поставят печать на... Ну, это организационный момент, я думаю, что мы технически а, его помешаем. Так, коллеги, еще вопросы? Нет. Больше вопросов нет. Пожалуйста, поставлю тогда проект решения на постановление голосования. Кто за? Против, поддержался и не Спасибо, коллеги. В разном протокольное решение по поручению председателя комиссии вы все вместе с аппаратом комиссии поработали над планом графика подготовки нормативных правовых актов по выборам депутатов законодательного собрания. Все поступившие замечания в учли. Далее по этому документу предлагается продолжить работу следующим образом. Поручить юридическому управлению аппарата в связи с принятием в собрания и ближайшим вступлением в силу нового закона о возведении законов и депутатов. Это работает данный документ. Ург управлению соответственно во всех строках данного документа прописать ответственных из Состава аппарата за подготовы данные документы согласовать с начальниками управления аппарата и представить на подпись председателя далее для того, чтобы этот документ уже направить к исполнению. Коллеги, если такой порядок работы устраивает, то прошу протокольно поддержать таких обучения. Устраивает? Прошу проголосовать. Кто за? Да? Против, воздержался. Нет, спасибо и не Уважаемые коллеги, спасибо за работу. У нас довольно насыщенная неделя. Я вас приглашаю на заседание в четверг потому что нам необходимо объявить прием предложений по формированию резерва участковых избирательных комиссий. И там у нас еще есть несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть. Поэтому, пожалуйста, четверг, 10 утра на всякий случай дополнительно еще провести. Спасибо большое за доверие. Начинаем работать.